Ежегодный в КФУ проход спартакиада здоровья, который проводится среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников КФУ и направлен на пропаганду здорового образа жизни в университете. Спартакиада включает в себя 9 спортивной дисциплины проход с 14 января по 9 февраля. Так, в воскресенье, 15 января, в спортивном комплексе Института управления экономики и финансов состоялся турнир по бадминтону среди 12 команд университета. Данный вид спорта, бадминтон, он у нас ежегодно, то есть является одним из самых популярных среди сотрудников университета. Поэтому с удовольствием...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 Это очень круто, что такие вещи проводятся, и мы всячески поддерживаем это. Главный наказ в стоял во время игры набережно Челнинского института КФУ и общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, которые боролись за первое и второе место. По итогам ожесточенной борьбы золото забрали спортсмены из набережно Челнинского института КФУ. Следующими видами спорта, по которому будут разыгрываться медали, станет плавание и шахматы. Диана Шилова, Ленар Довлетьяров, Универньюс.